Мы начали свой путь в 1990 году и всегда нацелены на постоянный рост качества продукции. Наша компания производит широкую линейку малой строительной техники, опираясь на знания и огромный практический опыт. Вот почему мы считаем себя профессиональными производителями максимально качественных мини-погрузчиков с бортовым поворотом. Модельный ряд продуктов БАО сочетает в себе высочайшие характеристики с исключительной долговечностью и качеством. Одно из наших преимуществ – это наша продукция, полностью соответствующая потребностям клиентов, а также постоянное улучшение качества. Сегодня мы предлагаем рынку 15 моделей мини-подрузчиков как на колесной, так и на гусеничной базе. Для удобства можно выбрать модель с вертикальным или радиальным подъемом. А также есть уникальные модели с телескопической стрелой, позволяющие увеличить высоту разгрузки до 4 метров. Мы используем только проверенные, качественные двигатели от таких производителей, как Hyundai и Kubota. Нужна ли вам высокая грузоподъемность или вы заинтересованы в тяжелой работе с гидравлическим навесным оборудованием? В любой работе мини-погрузчики BAO станут эффективными помощниками BAU Company – это непревзойденное удовольствие от качества и постоянного технического развития.